Это просто позор позор оказывается здесь косяк с кнопкой вот-вот-вот-вот-вот что превращается с чехлом У тебя на ходу открывается багажник вот а кто мне на все эти вопросы ответит? вот эта вот механическая коробка это конечно фантастика вот сейчас в 21 веке меня папа учил там водить машину шесть лет на копейки естественно вот и была и, и была тут только естественно механическая коробка передач и она для нас была очень понятна а сейчас тут какие-то кнопки какие-то какие кнопки сделали на на этой ручке зачем она тут эта кнопка мы черти где вообще от москвы там река какая-то Это знаете, что? Это Hyundai Greta. И я вот все сегодня, знаешь, что я сегодня думал, думал. Грета, Грета, Грета, Грета. Вот какое-то знакомое, вот, э, зна... что-то вот знакомое, да, вот Грета. Вот. А потом я вспомнил, что Грета, это же немецкое имя, да? Ну, немецкое какое-то имя. Там это или бабушка Грета какая-то, вот, да? Или, может быть, не бабушка, а может быть, девушка Грета. А потом я еще вспомнил, что это вообще из немецкой порнухи. Вот баб так звали все время. Гретта, Гретта, Гретта, там какое-то мужское имя бывает. Ганс. Ганс и Гретта, да. Вот они, вот они короче, там тусуются. Вот. И мы сегодня ездим, едем на этом прекрасной машине. Ч за Гретта, вот смотрите. Вот Hyundai начинает в 2016 году шестнадцатом году выпускать hyundai great и делают ну прям но ну не немного прям комплектации они делают там 1 из 6 переднеприводную машину есть двухлитровая машина есть полноприводная еще машина сейчас вроде как начали, начали ну, хотят запустить какие-то дизелечки И вот у нас машина сейчас, да, 1.6 передний привод. И вроде как там это кроссовер должен куда-то, куда-то там в горочку, там, в какой-то сугроб залезть. Ну какой, ну какой тут сугроб? 1.6 передний привод. Да хоть ты, да хоть ты на, на, на полметра машину подними, она все равно поедет как Жигули, понимаете? Ну как обычная машина она едет. Она просто немножко, она... Она вот, она приятная, она очень, вот, не хочу хаять, да, вот, прям, машина мне очень нравится, она с виду очень красивая, она внутри красивая, но э, я бы, конечно, э, вот, если, если выбирать из комплектаций, да, и, э, если уж ты, там, хочешь себе такую, ну, вот, машину, или, ну, такой вот, кроссовер, да, ну, я бы взял, конечно, двухлитровую, во-первых, машину на автомате, и чтобы она была с полным приводом. Зимой откуда-то из сугроба выезжать, конечно, удобнее, когда там хорошая зимняя резина стоит. Конечно, на механике удобно, потому что автомат ты сожжешься, там сломаешь, и, там, тем более роботизированные какие-то вот. Короче, вот эта комплектация, да, слабенькая. Руль. Руль, владельцы, владельцы очень берегут эту машину, как мы видим. На руле на штатном, на штатном кожаном руле у нас натянута какая-то херня, да? и, вот, и вот то, что я всегда люблю говорить, да, вот смотри. Помнишь, я вот про Вольву, когда рассказывал, я всегда говорил про вот эти вот чехлы, да? Которые вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот что превращается с чехлом. Вот еще год посидеть на этом чехле и у тебя здесь будет вот такая вот сморжопленная вот такая вот хуйня. Понимаешь, когда ты открываешь, ты будешь открывать дверь будешь вот, вот, вот такой подходишь к своей любимой машине, открываешь вот так вот дверь так открыл и думаешь, ёб твою мать, блядь че тут умеет, на чем мне сидеть, блядь и вот так садишься и думаешь, че я чё я вот с шин, че же я не перетянул-то салон-то, да? Сейчас выездил на кожном салоне. Вот. Ну тут и так пластик. Осталось только перетянуть. Просто перетянуть вот сиденье. И все, вообще копье стоит. Я всегда за то, что тряпки перетягивать в кожу. Ну вот в этот в кожу молодого Дермантина, да, вот это. Очень полезно. И практично. Ну что, залезем в капот, да, по привычке? Это вот, я все вспоминаю, как все, все вот эти блогеры блять, амортизатор не поставили ну ничего страшного, поставите вот эту палочку нихуя страшного нет раз, все, капот стоит какая-то, ну амортизатор, не амортизатор Тих, о, а люди, люди, ну, я тоже, кстати, про волю когда снимал подумали о людях, а потом я подумал сам какая нахуй разница, так ты поднял или ты палочку поставил, что тебе в падлу палочку поставить в капоте, естественно, ничего интересного нет. Рядная четверка и все. Там 1.6 мотор. Я же люблю вот сзади посидеть и понять, влезаю я в эту коростку или нет. Да? Вот вот я сижу сзади, смотри. Вот мне нравится здесь, слушай. Вот, как, вот когда я вот в прошлом выпуски волью помнишь мы снимали да вот вот это же говно вот мне как коленки постоянно било да здесь вообще я вообще я вообще могу делать что хочу вот так сидеть могу вот развалиться могу что хочу делать понимаешь вот и это о чем говорит удобно для задних пассажиров машины удобно Вот что тут вот, вот они вкорячили да вот это вот э, я вот это радио точкой называю да вот это вот э, медиа система Модные. это вот это вот когда можно включить послушать блять радиостанцию можно да здесь как обычно у нас э, обычный кондиционер а здесь даже сидюк не воткнуть да я так понимаю а не, МП3 что-то показывает МП3, как он включает Как это делать, я не знаю Ну, в общем что я, что я хотел сказать, да Что, ну вот Хотя бы это есть Вот хотя бы это есть, потому что э, Вот в Солярисе В самом первом Солярисе Здесь была просто дырка Под магнитофон вот И какая-то аудиоподготовка блядь, Больше не было чего А тут прям вот вот красиво сделали такую, ну, говно, но, ну, ну но оно работает, все прекрасно. Штатненькое, все такое, все раз. Вот, что у нас есть? Подогрев жопы есть. Подогрев жопы есть. Здесь даже есть, вот, вот я, я не знаю, что это такое, если честно. Вот от владельца автомобиля... Сейчас разговаривали, сейчас вот услышал, что косячок то есть все-таки, да? Вот я думаю, ну неужели вот такая вся вот, она вся, прям вот золо золо золотая машинка, не, прям все у него прям тютелька в тютельку, все охуенно. Конечно нет, твою мать. Оказывается, здесь косяк с кнопкой открывания багажника. Смотрим. Здесь вот Посередине маленькая сенсорная кнопочка Вот на нее надо нажать Вот я вот на нее нажимаю А багажник нихуя не открывается Вот я нажимаю на нее Вот где? Че, она? че он, блядь, не открывается, багажник? Вот че он не открывается? Вот я же его нажимаю Блядь, открыл О! О, понятно? С 50-го раза я, сука, открыл этот багажник и он мне еще, вот владелец машины мне рассказывает, сюда затекает вода, вот сюда, вот сюда затекает вода. И кнопка срабатывает самопроизвольно. У тебя на ходу открывается багажник. О. С 50-го раза открывается но ну, нормальный багажник большой да метр точно есть даже высокий дайте посмотрим, что там внутри О, слава богу как обычно да внутри отличная полноразмерная запасочка тут какие-то даже я, прям как в моем ярисе прям как в ярисе ящик есть То есть здесь вот сразу можно прям, ну корову не перевезешь но теленочка можно. Сидеть удобно. Прям вот сзади в этой машине очень удобно сидеть. Вот, конечно, за городом, а вы видите, что мы снимаем за городом, а, за городом эту машину иметь очень здорово, потому что, а, ну вот, багажник, ее, она там, она высокенькая, да? Я всегда говорю, что там надо иметь вообще три машины там, да, спортивную надо иметь вообще, седан нормальный и внедорожник какой-нибудь охуенный. И вот тогда все в порядке у тебя получается. Ну, когда у тебя одна машина, и, он, и ты живешь за городом, ну, вот такая нормальная машина, че? Вот она везде, ну, вот, вот она везде про, тут вот. Вот, вот если ты совсем не в буйраках где-то живешь, там где вообще не, непроходимые леса, где-то в, в тайге не надо. Не, не покупайте, где вы в тайге живете. Но если вы где-то живете, ну, где есть дороги какие-то, да, хустим там какие-то бетонки или там, ну, какие-то кривые дороги, смело можно покупать эту машину. Она проедет. Но, как я уже говорил, комплектацию, конечно, я бы взял полноприводную машину там уже будет независимая многорычажная подвеска сзади оказывается, я вот просто сел я пока вот сзади сижу и, и оказывается тут даже я вымутил тачку с подогревом еще и задних сидений, понятно? Вот такой, вот такой я красавчик, ясно? ну, поясничного упора конечно нет, потому что это уже как мы поняли царские варианты, блять но сиденье водителя можно опустить и, соответственно, поднять наверх. Ну, конечно, это мы будем делать все ручками вот так вот. не вё... Хорошо... Хорошо не веслами, блядь. Вот это тоже хуйня, вот это вот сиденье. Тут. Слушайте, ну, слава богу, сделали вот хоть так. Хотя бы, хотя бы можно хоть как опустить или поднять э, себя выше или нет. Потому что, вот, например, у меня жила жена, она меньше ростом, чем я, да? Как она даже, вот если бы не было такого, есть же машины, где вот это вот даже вот такой хуйни нет. Как ей ехать? Она что должна? Вот в промежуток между рулем и торпедой смотреть, что ли? Нет, здесь сделали. Хорошо. Эту машину вот Гред почему-то сравнивают с Дастером, Рено Дастер. Блять, как вот я вот если честно я, я когда вот слышу слово Рено, вот кто нибудь вот, скажите мне честно, ребята, вот кто-нибудь видел у Рено нормальный автомобиль хоть один? Ну и Логан, ладно, мы возьмем, мы его просто отодвинем, потому что это у них случайно получилось для таксистов сделать блять машину. А вот еще, давайте вот просто пройдемся по Рено вообще, по всему модельному ряду. И вспомним, у Renault есть нормальный автомобиль. У них какие-то, блядь, Меганы, Дастеры, э, вот эти вот, то, что я Дустер называю, да? Ну, во-первых, они, э, я, я уж даже не помню, какие там модели. Ну, во-первых, они все ни одной красивой машины. Вот можете в комментариях, конечно, мне написать что-то обязательно. Но я считаю, что ни одной красивой машины у Рено нет. Логан что, красивый? Ну, да я, его, я его сейчас как бы отодвинул, да, из всей этой истории. Ну, Логан же уебан просто чистый, вот чистой воды. Все остальные модели тоже уродские до да безобразия. А мы сейчас сравниваем машины, да, и мы не говорим о вкусовщине конкрет, конкретной машины. Если мы возьмем две машины, вот, Грету вот эту, да, и вот этот дустер долбаный, ну, конечно, она выигрывает. Что там говорить? Ну, конечно, это красивый, красивая машина, когда она и внутри красивая, и снаружи красивая. И, конечно, ну, как я уже сказал, ее надо покупать и все, и получать удовольствие. Вот. Вот вы люди, вот вы 21 век на дворе, вы нахуй сюда галогенки, блять, воткнули? Или что, для, для того, чтобы нормально светить дорогу, я должен у вас топовую версию купить? Вот тогда вы мне только ксенон подарите, да? Ну как можно галогеновую фару до сих пор? Уже э, машины уже делают давно, вообще со светодиодной оптикой. Там, там все свет, светодиодов. Противотуманки, все, фары, все, вот эти вот, ну я уже даже не говорю, что надо здесь какую-то полосочку, блять, пустить там, красивую, чтобы она красивая, сука, была. Ну вы просто въебали сюда галогеновую фару. Ну это просто позор, ну, позор. Вот места хранения, да? Вот. Помните, я про Ярис рассказывал, где вот там вот, вот машина бардачок, да, вот где коробочки вот эти все, всякие ящики выдвигают. Вот Дайте посмотрим, а что вот здесь вот? Здесь можно что-нибудь положить куда-нибудь? Вот давай дверь снимем, дверь, вот ахри, Вот охренеть, вот, про... вот фару они заебенили мне тут галогенку, да, галогенку, но зато я могу сюда поставить литровую бутылку, напихать еще каких-то тряпок, мне вот прям нравится здесь, прям я могу прям вот поставить, ну прям есть что положить, да? Потом что у нас? Бардачок. ну маловатенький, бардачок, конечно, ну бордачок, ну еще блять бордачка не было. Здесь еще есть вот, вот такая вот малюсенькая штучка, которая называется подлокотничек. Вот этот, и вот в этом как бы как бы в таком нормальном размере кроссовере, да? Есть вот такой вот маленький подлокотничек, который можно положить, ну что-нибудь можно положить, но немножко, немножко, до да хуя не положите, да просто, ну просто, чуть-чуть можно положить. Маленький, сука, он, он должен быть большой, подлокотник, вот это красот. Я должен сесть, вот, понимаешь, я должен сесть, мало того, что у меня мало для руки места здесь. Я хочу, чтобы он, во-первых, двигался. Потом что это за подлокотник? Он для меня подлокотник или вот для этого человека подлокотник? Ну, конечно, для меня это подлокотник для водителя. Ну что он такой маленький? Ты сука сделал? Почему он? Почему он такой внутри маленький? Почему он сам? Почему он не двигается? Где? Вот а кто мне на все эти вопросы ответит?